Раскаяние – это не ехидство. Истинное раскаяние – это форма любви. Любви к миру, который ты отныне ощущаешь частью себя и крайне сожалеешь, что ранее разрушал его. Раскаяние – не поддельные слова сожаления, а искренняя любовь, основанная на ощущении единения с другим человеком. Осознание причинения вреда части Единого Механизма и искреннее сожаление об этом, стремление исправить созиданием свое разрушение. Намерение измеряется наличием или отсутствием любви. Одинаковые внешние действия могут быть различными по намерению. Взять, к примеру, благотворительность детскому дому, может быть для пиара отчетности и скоса по налогам, а может быть от истинной заботы о детях и любви к ним, ведь в обоих случаях сами действия будут внешне абсолютно идентичными, но раскаяние — это форма любви. А какими словами или поступками ты сопровождаешь свою внутреннюю любовь, это вторично. Потому что у одного человека есть возможность совершить какие-то внешние поступки, к примеру, дать денег, а у другого человека такой возможности нет. Можно за свое разрушение осыпать всех вокруг деньгами, и ни грамма при этом не раскается. А можно за созданное разрушение тихонько плакать дома в одиночестве, утопая в истинном раскаянии, но не совершая при этом никаких внешних поступков по отношению к обиженному человеку из-за невозможности их совершить. Поэтому раскаяться еще уметь нужно, а во-вторых Избежать отрицательного объема действий даже истинным раскаянием не получится. Раскаяние действует аналогично удаче. Это форма любви, разбивающая отрицательный объем действий на более мелкие событийные проекции. За созданное разрушение ты свое получишь в любом случае. Просто форма будет не столь ограничивающей твои ресурсы. Будешь отрабатывать свой отрицательный объем действий долго и помаленьку, вместо «быстро» и «много».